Друзья, привет! А, в этом видео мы с вами рассмотрим, кому и как продавать в кризис, как начать работать на более платежеспособной аудитории и для начала как ее определить и убедиться, что в вашем регионе она вообще есть. Потому что кризис — это не время для того, чтобы сворачивать удочки, идти страдать или ждать, когда мы найдем какое-нибудь спокойное место, и когда же наша жизнь станет спокойной, и нас перестанет трясти. Вероятнее всего, нас перестанет трясти на кладбище. Я не думаю, что мы туда хотим. Да? Поэтому, наверное, надо все-таки понять, что жизнь изменчива, и в этом нет ничего страшного, и просто научиться очень быстро переориентироваться. Сейчас мы с вами об этом и поговорим. Когда вы смотрите на свой регион, вы все равно его изуч... как бы анализируете, исходя из того опыта, который у вас был. И это очень, с одной стороны, помогает, с другой стороны, мешает. Потому что если человек работал большую часть своей жизни на эконом сегменте, а 90% риэлторов нашей страны работали на эконом сегменте, как почему это было? То есть кто-то может, может сказать, что я не работал на эконом сегменте, с чего вы взяли. Но суть состоит в том, что если вы использовали каналами продвижения и рекламы, привлечения покупателей, доски объявлений, такие как Авито, как ЦИАН, то явно вы видели закономерность, что те объекты, которые стоят дешево, на них была реакция больше всего. Что люди с запросом минимальным по бюджетам, их было всегда больше всего. И поэтому, как бы, может быть, вы не определяли сами, что вы работаете на эконом-сегменте, но так же распорядилась судьба. На самом деле эту судьбу зовут каналы трафика, да, потому что вот мы кого можем поймать на эту удочку, того мы и ловим на эту удочку. Что произошло? У нас действительно с экономным сегментом сейчас очень большие сложности. В непредсказуемой финансовой ситуации то она выглядит симпатичной, то она выглядит несимпатичной на данный момент. Непонятно вообще, как дальше будут обстоять дела с теми людьми, которые работают и зарабатывают зарплату, да, и как э, они будут дальше покупать себе жилье, когда основное, основная масса эконом-сегмента, даже не 80, а почти 100% приобретали недвижимость в ипотеку. С той ипотекой, которая есть на сегодня, конечно же, большие вопросики. И, конечно же, большое количество людей потеряли работу в этот промежуток времени. Если нашли работу, то не всегда это работа белая, не всегда есть возможность получить все необходимые документы для того, чтобы получить кредит либо ипотеку. И, конечно же, эти факторы являются основными удушающими факторами для эконом-сегмента. И это тоже надо осознать. Но это не говорит о том, что деятельность в рынке недвижимости риэлтора должна на этом закончиться. На самом деле... С 2018 года мы во всех, э, из каждого утюга трубим, что, друзья, давайте работать с более платежеспособным сегментом. И, возможно, сегодня день для большинства он лучший, потому что мы дождались, пока петух клюнул в попу и не дает возможность нам зарабатывать вообще на бюджетных объектах. Потому что, в принципе, нет отклика, в принципе, нет спроса, в принципе, люди не идут и с этим абсолютно ничего не сделать. И это объективные факты, которые действительно нельзя оспаривать. Поэтому, может быть, это и неплохо, потому что если что-то в вашей жизни происходит, что заставляет вас принимать какие-то усилия, но потом дает возможность зарабатывать больше, наверное, все-таки это большая помощь, нежели чем какое-то неприятное событие. Давайте к нему так и отнесемся сейчас, и не будем с вами пытаться думать, куда бы нам пойти на сторону, чем бы нам еще заняться, чтобы нам еще продавать для того, чтобы зарабатывать. Потому что здесь у вас уже есть компетенции, здесь у вас, у вас уже есть уверенность, здесь вы уже вложили свои силы и прошли определенный путь. И абсолютная глупость в кризисной ситуации бросать, те навыки, которые были для вас сильными и помогали вам выживать и зарабатывать в прошлом, и начинать с чистого листа в тот момент, когда и так у всех все непросто. Я думаю, что вы с этим согласны. А теперь давайте посмотрим на рынок недвижимости, как он вообще выглядит. И начнем анализировать рынок недвижимости не с объектов, которые есть на рынке, потому что всегда есть разные объекты на рынке. Дорогие, дешевые, популярные, непопулярные, ликвидные, неликвидные. А давайте смотреть с точки зрения покупателей. Какие у нас вообще есть покупатели? Причем эта пирамида абсолютно актуальна для каждого города без исключения. Но да, ну, если у вас город поселок городского типа 20 тысяч человек, возможно, да. Нет, ну вот как бы к вам это не подходит. Да? К вам это действительно не относится, потому что ваш поселок, он прицеплен к какому-то городу. Но с другой стороны, если он прицеплен к какому-то городу, что вам мешает начать зарабатывать в этом городе? Так вот, давайте с вами вначале посмотрим как у нас с вами распределяются клиенты. И отразим это на пирамиде. Понятное дело, что большая часть клиентов у нас всегда эконом-сегмент. И это не только в недвижке. То есть вообще везде, если вы посмотрите, какого клиента больше всего, конечно, экономного клиента, у кого денег немного. Что эти люди покупают? Товары первого потребления, то есть самое необходимое. Вряд ли они являются покупателями какого-то премиального сегмента продукта. Но тем не менее их всегда большинство Дальше. Следующая прослойка – это комфорт и бизнес-сегмент. Также во всех продуктах. Их, конечно же, меньше. Комфорт-бизнес. Ок. Okay. Понятно. Дальше. У нас в каждом городе, даже самом маленьком, даже если вы возьмете поселок, там есть хоть один человек, который, по мнению этого поселка, олигарх. Правильно? Отлично. У нас есть сегмент В разделе мы по этой группе, ну, по этой пирамиде 10 человек, или 10 тысяч человек, или миллион человек, или 10 миллионов человек, пропорция всегда будет одна и та же. Я думаю, что с этим тоже спорить никто не будет. И теперь давайте посмотрим, если в каждом абсолютно городе, в каждом населенном пункте, в каждой стране, даже очень бедной стране, есть свои богатые, есть свои бедные, есть свой средний комфорт и бизнес-сегмент, правильно? Не, под, не привязываясь к недвижке. Просто с точки зрения платежеспособности. нет Нету страны полностью из бедных людей. Даже среди них не, есть те люди, у которых денег больше, чем у остальных. Сильно больше, чем у остальных. Как минимум, те, кто управляют этими странами или городами, они точно себе больше денег собрали. А теперь давайте на эту пирамиду людей мы с вами наслоим пирамиду денег, только в обратную сторону. И это действительно так и выглядит. С точки зрения денег самое большое количество денег у vip сегмента. то есть на их количество людей приходится самое большое количество денег. то есть на одного человека из vip сегмента приходится гигантское количество денег, которое может распределяться между тысячами людей в эконом сегменте. В комфорт и бизнес- сегменте очень интересная история здесь практически столько денег сколько и людей. И это очень интересная закономерность. То есть если, например, на веб сегменте у нас один человек может делать, например, 20 объектов в покупку, да, или 20 сделок, то есть он покупает что-то себе, он покупает коммерческую недвижимость, он покупает квартиры для инвестиций, то есть он один совершает большое количество покупок, то есть он сильно платежеспособный. В комфорт и бизнес-сегменте с доходом и деньгами и с покупательской способностью является каждый первый. То есть каждый человек в этой группе статистически имеет деньги. Опять же, о каком бы рынке мы с вами не говорили. Если мы посмотрим с вами на эконом-сегмент, то у эконом-сегмента вне кризисного времени всегда сильно меньше денег, чем там людей. Это как раз и объясняет вот этих вот любителей походить по экскурсиям, любителей тех, которые деньги еще не имеют, ипотеку не одобрили, но при этом повозите меня, пожалуйста, две недели по всем объектам, мне очень интересно, я ваш потенциальный клиент, вы обязаны меня обслуживать. Или пришлите мне всю информацию, а вы сидите думаете, я тебе что, справочное бюро. Или почему? То, то есть ты думаешь, что у меня как-то государство, может быть, содержится то, что я на вопросы твои отвечаю, добрый ты человек. Но а, это не потому, что они плохие, или не потому, что вы плохой риэлтор, или не потому, что люди склонны к обходам, абсолютно все. Нет. Это потому, что из... 10 человек, которые в эконом-сегменте вообще интересуются недвижимостью, в лучшем случае без кризиса покупал один. И вы эту статистику знаете. Если вы проанализируете в лучшие месяца количество звонков, которые вы получали с совета, и сколько из этих людей реально перешли в сделки, даже не в этом месяце, а в течение двух-трех месяцев, например, после обращения, вы увидите, что статистика 1 к 10 в лучшем случае. Когда мы с вами сейчас смотрим на кризисное время, то что мы видим? если в обычное время у них и так денег немного, то есть статистически деньги столько у каждого десятого или возможность одобрить ипотеку столько у каждого десятого, но хочется всем, 70. и это нормально для эконом-сегмента, то в момент, когда ипотека подросла, в момент, когда а, кто-то потерял работу, в момент, когда нестабильная экономическая ситуация, люди боятся брать на себя какие-то длинные обязательства, количество этих денег срезается еще больше. Этим и объяснено, то самое основное возражение, которое мы слышим в каждом телефонном звонке, разговаривая с агентами по недвижимости. Потому что они всю жизнь работали только на эконом-сегменте, они не, на, не анализируют все это целиком, и из их наблюдений что было? Раньше было непросто, но что-то да, получалось, а сейчас стало еще сложнее. Спроса нет. Я не могу зарабатывать в недвижимости, потому что спроса нет. Я думаю, может быть, не уйти в другую нишу, потому что спроса нет. Потому что нет реакции на объявление и у меня, и у моих коллег. Или когда человек говорит «Окей, у всех моих коллег, у всех, во всем городе нету никакого спроса, нету сделок, я с кем не встречаюсь, мне все говорят одно и то же». А давайте теперь мы сделаем здесь еще третий треугольник, и посмотрим на него. Он у нас будет такой вытянутый. Это треугольник агентств недвижимости и риэлторов, и частных риэлторов, которые распределяют свои усилия на разные целевые аудитории клиентов. И мы с вами посмотрим, что подавляющее большинство этих людей работает на эконом-сегменте. Сильно подавляющее большинство, от 60 до 80% процентов рынка, всегда работает с эконом-сегментом. Потому что с ним кажется проще, потому что они похожи на меня, Потому что я живу в однокомнатной квартире, и людям продают такие же однокомнатные квартиры. Для меня реально, что люди покупают за миллион, за два, за три. Но нереально, что люди могут покупать за 50 миллионов долларов. Поэтому я не знаю, как с ними работать, я их боюсь. Я лишний раз стараюсь с ними не связываться. И даже если такой клиент попадется, то я так радуюсь, так радуюсь, что пока я радуюсь, он покупает у кого-то другого. И такие ситуации происходят повсеместно. Меньшее количество частных агентов и агентств недвижимости работают на комфорт-сегменте, и единицы работают на vip сегменте потому что его просто обходят, его боятся психологически. С этими людьми нужно работать чуть-чуть иначе, с ними нужно работать на цифрах, потому что это люди, опять же, которые покупают на себя, у них цикл сделки, несколько объектов, и они большинство объектов покупают не потому, что они хотят для жизни, а потому что они просто вкладывают деньги. И это очень просто. Но для того, чтобы правильно вложить деньги, например, инвестора, в коммерческую недвижимость, либо в жилую недвижимость, либо под сдачу подготовить ее в дальнейшем, для этого надо уметь считать, для этого надо уметь собирать аналитику, для этого надо понимать вообще, из чего состоит рынок в городе. И большинство агентов, на самом деле, имея возможности доступ к этой информации, не всегда в нее сильно вникают. Потому что они замучены вот этими экскурсниками, потому что их экскурсники забирают все их время. Рассылки, ответы на вопросы, долгие и длинные подборки, переписки, в которых мы пытаемся продать, забирают все время и не дают возможность даже человеку с крутым потенциалом взять и как-то вырасти. И вообще посмотреть по сторонам, а кому я могу продавать, а могу ли я продавать, чтобы я с одной сделки зарабатывал 500 тысяч рублей, и чтобы за те же самые усилия я зарабатывал не 30 тысяч рублей, а 500 а давайте-ка просто посмотрим, а могу ли я делать это в своем городе. Вторая причина, почему никто не пытается наверх этой пирамиды залезть, потому что люди боятся маркетинга, люди боятся рекламы. После того, как каналы трафика рухнули, а люди, которые как сидели на эконом-сегменте, продавали с авито, как продавали сцена, услышали, что Facebook не работает, Instagram не работает. Все. Таргет не работает, рекламы нет. Поэтому можно расслабиться, хорошо, что не начинали этому обучаться, хорошо, что не разбирались, хоть деньги не слили. Но правда состоит в том, что каналы трафика работают. И работают контакт, работает Яндекс, отлично работают и приносят платежеспособных клиентов. Но для того, чтобы с этим разобраться, конечно же, нужно поднапрячься. и Нужно получить компетенции маркетолога. Либо нанять дорогого маркетолога, который будет решать эту задачу. Но суть состоит в том, что... Большая часть ваших конкурентов находится сейчас действительно в такой же ситуации, в которой, возможно, находитесь сейчас вы. Конечно же, собираясь в сообщество, спрашивая рекомендации, узнавая, как у кого дела. В принципе, риэлторы не были открытыми ребятами, не говорили друг другу, что, знаешь, я сделал 10 сделок, я тут нашел такую золотую нишу, ты просто берешь, вот так вот делаешь, и у тебя деньги просто валятся рекой. Вряд ли кто-то вам в хорошие времена это рассказывал. А в плохие времена, если у человека действительно есть доход, он вам точно, скорее всего, не скажет. А все остальные будут действительно страдать и объяснять какие-то факты, которые всего лишь объясняют им, почему у них не будет денег. Вот это для меня всегда самое удивительное, потому что когда мне позвонил брокер, с которым я работаю, и сказал, что, э, ты знаешь, этот клиент, он хам и у него небольшой бюджет, я не буду с ним работать. Небольшой бюджет – это 500 тысяч долларов, на секундочку. И моя практика показывает, что эти люди, на самом деле, забирают много времени, но денег не дают. Я говорю, то есть ты так себя уладил, что у тебя не будет денег с этой сделки. Он говорит, в смысле? Ну, я же тебе просто факты рассказываю. Я говорю, нет-нет-нет, подожди. Он приедет в город? Приедет. Он купит? Купит. Он деньги оставит? Да. А Какой-то брокер на нем заработает? Да, заработает. То есть ты это все понимаешь. И ты уладил себя ответом на вопрос, заработаю я деньги или нет, что он хам и грубиян, и я просто не буду с ним работать. Ну, просто моя статистика показывает, что эти люди почему-то не перспективны с точки зрения работы. И говорю, ты пойми, что ты не его объяснил, ты мне объяснил, почему ты не заработаешь. И вот что на самом деле произошло. Если тебя это уладило, меня это не уладило. И я хочу, чтобы этот человек заплатил деньги, купил то, что ему нужно, и я каким-то образом получила деньги с того, что я имела отношение к этому циклу. И я добьюсь, чтобы это было сделано. Так вот к разговору о том, что если риэлтор давным-давно работает на эконом-сегменте и видит то, что он видит, его наблюдения на самом деле верны. И спорить с этим абсолютно бесполезно, потому что человек в своем городе знает лучше, что у него происходит. И он видит действительно, что спрос на эконом-сегменте сократился практически до нуля, что вариантов огромное количество, продавать их некому, квартиры стоят, и что делать непонятно. Он идет к своим коллегам, и коллеги говорят ему ровно то же самое, что спроса нет, мы сидим все без денег, все крайне плохо, и собственное необразование в рекламе говорит ему о том, что вот по этим слухам я слышал, что что-то не работает. Что-то важное очень сильно перестало работать, поэтому как бы лучше даже не начинать. Но правда состоит в том, и решение состоит в том, что сегодня платежеспособный сегмент как имел деньги, так и имеет деньги. И в кризисное время эти люди на тем, чтобы эти деньги вложить и сохранить. Вип-сегмент – это те люди, которые, как правило, на каждом кризисе наживаются. И это факт. Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что это те люди, которые действительно на верхушке пирамиды денег понимают, как использовать плохую хорошую ситуацию в свою выгоду. И, соответственно, они тоже имеют отношение к недвижимости, к продаже коммерческих помещений, к покупке, к созданию производственных помещений и к покупке их или в сдаче или в субаренде, то есть все возможные варианты с недвижимостью, которые нам сейчас доступны, при условии, что сегодня в России есть большое, большая сложность вывода денежных средств, далеко не в каждой стране теперь человек с русским паспортом может купить себе недвижимость, далеко не в каждый вид актива он может вложить свои деньги, инвестировать, чтобы их сохранить. Вы видите, как меняется курс доллара, и он сейчас меняется в интересную сторону, в очень интересную сторону, поэтому люди пытаются вкладывать свои деньги, потому что они понимают, что либо а, ну, то есть рубль растет, и можно покупать. Поэтому, друзья, у вас сейчас есть возможность либо продолжать оставаться здесь и видеть только часть картинки, и ничего с этим не делать, либо у вас есть возможность взять и залезть на более платежеспособный сегмент, который на сегодняшний день продолжает работать. Работает с большей эффективностью, с большей охотой отдает свои деньги, быстрее инвестирует, это в основном инвестиционный запрос. И с этими людьми надо уметь работать. Надо уметь читать деньги, надо уметь вести переговоры, надо уметь вести дистанционные сделки в том числе, потому что большая часть из них дистанционные. И, конечно же, этих клиентов без рекламы платной, без каналов трафика найти нельзя. Они к вам сами просто по телефонной книжке, объявлению, не придут. И через друзей тоже. Если бы я сегодня сидела и смотрела просто в экран и ждала, что кто-то мне позвонит или как-то мне кого-то порекомендует, и придет человек с деньгами, который скажет, что мне нужно купить себе квартиру или коммерческое помещение, и он не приходил, я бы сказала, нет спроса. Но правда состоит в том, что можно настроить рекламу и получать... Ну вот я на сегодняшний день получаю достаточное количество заявок, чтобы не успевать их обрабатывать. Вы тоже это можете. А задача с этим... Не уходите из сферы В сложное время надо взять все свои успешные действия С предыдущих периодов То, что вы уже знаете и умеете И всего лишь сделать это более эффективным Но точно неправильное действие Брать и начинать что-то с нуля В новой сфере, в тяжелое время Когда таких, как вы, огромное количество Успехов вам, больших продаж Деньги есть У покупателей деньги есть Объектов сейчас больше, чем обычные, и собственники более лояльные, готовы продавать. Сейчас самое время работать. Успехов вам! Больших продаж!